рядом прям с трамп-тауэром это вот у Ютон и вот где-то второй флаг висит отсюда находится вот такое высокое здание, белое и Apple Store тот самый крутой Apple Store и сейчас мы в него как раз зайдем посмотрим мне надо клавиатуру купить, но я боюсь, что Здесь он будет стоить, наверное, также, потому что вроде у них фиксированные цены, так что сейчас посмотрим. Опа! Офигенно! Мы в Apple Store. Надо вначале оглядеться, что здесь, как тут... Ну и здесь, в общем, можно все трогать, тут же купить, тут тебе все объяснят. Это самый большой толстор в мире. Садись программы, Не да, знаю. Если там можно какие-то цены, интересно. Что-то 29 долларов. Вообще цены такие же, потому что я... мне нужна была клавиатура. С другой стороны находится, э, она стоит 99 долларов, и получается, что, что по цене она так же, как и в России стоит. Так что э, цены то есть фиксированы, фикс-прайс. Единственное, что здесь бесплатный Wi-Fi, можно подключить э, свой телефон, зарядить его. Опять же, телефон и вот. Я могу всем сказать, что я пробовал iPhone 11 Pro, держал в руках какого-то светло-розового цвета. Здесь можно трогать все. Здесь <you don't> <that> все сидят, отдыхают, деревья, зелень. А, там впереди часы. Больше всего здесь с помощью телефонов, то есть, я понимаю, У надо встроиться, продавать, продавать, продавать, продавать. iPhone X. Нажимаешь, смотри, вот, 12.70, 64 мегабайта, 128 гигабайта. долларов. Рейд бин можно обменять это mm -hmm. не ну, цена чтобы не путать то можно и здесь, наверное, проводят может, даже презентации, мероприятия тут много всяких кубиков рубиков ну, еще. еще одну галочку ставлю я был... Apple Store нью йорк Самый большой Apple Store В мире Это классно